Oh, mm -hmm вам абсолютно новый проект под названием «Идеал-М». Мы работаем с 23 сентября 2021 года, и у нас с вами есть возможность строить свою структуру, развиваться и, наконец-то, выйти и создать себе стабильный пассивный доход. Почему я сейчас речь веду именно о пассивном стабильном доходе? Естественно, что первое время нам с вами придется очень хорошо потрудиться. Итак, мы будем с вами работать с такими платежными системами, как Power, как Perfect и Сбербанк. Это очень удобно. Идеал М – это идеальная система для заработка вас и ваших друзей. И наши преимущества – у нас нет абонентской оплаты. То есть мы оплачиваем вход всего один раз. И вход у нас открыт в любой стол. У нас есть партнерская программа на три уровня. Вот именно она и позволит нам с вами создать себе пассивный доход как она работает. Итак, мы сейчас переходим с вами на такой слайд и порисуем на нем. Вот смотрите, первая наша линия, она без ограничений. То есть мы сможем людей приглашать себе сколько угодно. Появился человек, пригласили, появился, опять пригласили. И вот именно на примере трех человек... Я сейчас попытаюсь вам донести, как же все это будет работать. Вот представьте, в любой стол вы пригласили первого человека, денежка ушла в накопление. А со второго вы возвращаете полностью 100% в первом столе вложенные свои средства. А в следующих столах, их всего у нас будет 6, вы уже будете получать реферальные начисления до третьего уровня в глубину. И не важно, где будут стоять ваши партнеры. Ведь бывают разные абсолютно ситуации. Бывает, вы пригласили активного партнера, а сами не успели перейти в следующий стол. Бывает очень обидно, когда вас человек обгоняет. А здесь все учтено до каждой мелочи. Даже если случится такая ситуация, ваш человек вас обгоняет. Все реферальные начисления по всем столам, они сохраняются и начисляются именно вам за то, что вы привели активного партнера. Это огромное преимущество. А бывает такая ситуация, вы пригласили следующего третьего партнера, и вы уже ушли в следующий стол. Куда вы будете ставить следующих партнеров? Естественно. Когда вы находите человека, регистрируйте его по своей реферальной ссылке. Никогда не отдавайте своих партнеров. А расставлять людей по столам вы можете на любой уровень. На второй, на третий, помогая своим людям. Главное, что вы все будете здесь зарабатывать. И неважно, куда вы поставите своего человека, это ваш партнер. И когда под ним начинает строиться структура, все реферальные начисления получаете вы. Согласитесь, это очень круто. А теперь посмотрите, как же будут расти ваши доходы. Почему именно я затронула эту тему о стабильном пассивном доходе. И так идет время. Вы пригласили себе три человека, потом 4 потом пятого. И вы работаете, вы развиваетесь, и главное, что развивается ваша структура. Ведь во многих проектах люди говорят и придумают все возможные стратегии, чтобы обрезать эту юбку. Вот мы встали, юбка выросла, да дай бог, чтобы наша с вами юбка росла в нашем проекте. Она будет работать именно на нас, потому что она будет вам давать реферальные начисления. Вот он, стабильный ваш доход. А теперь посмотрите, даже если у вас всего... Три человека. Но у каждого из них на втором месте, посмотрите, зарплатное место. А это получает и ваш партнер, и вы, да еще плюс ваш спонсор. На третьем уровне посмотрите, сколько стало сердечек. То есть это уже 9 зарплатных мест. А это получает доходы партнеры второй линии, первой и вы. Представляете, сколько здесь уже будет вам реферальных начислений? А теперь просто подумайте о том, если у вас в первой линии Будет много партнеров. А если будет много партнеров во второй линии, если вы пригласили человека активного, представляете, он строит структуру, а вам начисляются реферальные начисления. Вот он, стабильный доход. Так пусть дай бог, у нас с вами здесь разрастается очень большая юбка. А сейчас я перейду на сам слайд и давайте с вами разберем сам маркетинг. Давайте обратим внимание все-таки на то, что каждое, что подписано здесь синим цветом это наше накопление. То, что подписано здесь красным, это переход из одного стола в стол. А то, что подписано и обозначено здесь, зеленым это все денежные средства вам на баланс и для вывода. Здесь все процентов денежных средств распределяются только среди людьми. И ни один рубль не уходит компанию вот оно преимущество а сейчас давайте с вами рассмотрим и начнем движение с первого стола Итак, обратите также внимание на то что как только к вам встает второй человек здесь за каждого вот именно во втором месте вам идут начисления то есть вы со второго человека сто процентов возвращаете свои вложенные средства Вход открыт у нас в любой стол, но мне очень хочется вам показать, что риска нет абсолютно никакого. То, что вы и все ваши партнеры возвращают свои денежные средства здесь на первом столе, а дальше двигаются из заработанных денег уже в проекте. Вот оно что, вот оно как круто. А теперь давайте разберем сам второй стол. Обратите внимание, если бы не было здесь реферальных начислений, каждый человек бы получил один раз сумму вложений в этот стол. А здесь увеличены ваши доходы в несколько раз, потому что как только к вам встать второй человек, вы получаете одну тысячу на вывод. Но зато когда под вашими партнерами, Строится уже следующий уровень, а это будет уже 9 здесь зарплатных мест, то есть 3 на втором уровне вы получите 3000 рублей. А на третьем уровне будет 9 зарплатных мест, то есть вам уже 9000 на баланс для вывода. И второй стол вам уже приносит доходность 13000 рублей. Ну это круто. А на самом деле, если у вас будет больше партнеров первой линии, либо там во второй, вам будет начислено реферальных намного-намного больше. Ведь это просто на слайде пример, если у вас и у ваших людей по 3 человека. Но в реальности ведь не может такого быть. У каждого разная скорость и разная возможность. Кто-то пригласит 3, а кто-то 33. Вот и умножайте ваши доходы. А сейчас мы разберем и также третий стол. Обратите внимание, на второе место приходит вам опять тысяча. Под вашими людьми также строится структура, вам опять по тысяче за каждого, то есть три. Здесь очень выгодно получается помогать своим партнерам. Здесь будут все зарабатывать, активно и заработают огромное количество денег. А кто зайдет на пассив, они в любом случае здесь заработают, потому что активным партнерам выгодно ставить брони не только под себя, но и под своих людей, потому что одинаково мы все зарабатываем до третьего уровня в глубину. Практически здесь потерять денежные средства вообще никак невозможно. И плюс на третьем столе, обратите внимание, идет клон, которым управляет не ваш спонсор, а вы самостоятельно из своего личного кабинета. Это тоже огромное преимущество. И получается по доходности третий стол тоже вам дает 13 тысяч рублей, если у вас три личника. А если больше, так и доходов намного больше. Что касается четвертого стола. К вам пришел человек на второе место. Вам сразу 7000 на баланс для вывода. Под ним начинается строиться структура. Вам каждый принесет уже по 2500, потому что начисления идут спонсору. А так как вы спонсор, то и вам начисление. 7500 рублей. А за третий уровень тоже 2500 начисления. То есть вы заработаете еще 22500 рублей, имея три лично приглашенных партнера. И доходность стола возрастает с 12 тысяч до 37 тысяч рублей. А если личников больше, так и доходов больше. А на пятом столе приходит к вам на второе место человек. Вам сразу 10 тысяч идет на баланс для вывода. Следующие уровни заполняются, вам уже каждый будет давать по 3000 рублей. Если 3 человека, то 3 тысячи. Следующий уровень уже 27. И доходность стола возрастает до 46 тысяч рублей. И плюс у вас склон идет по вашей же броне в третий стол. 2000 идет в накопление. Потому что 24 и 24 это 48. И вот эти две получается 50 тысяч. Переход в последний шестой стол. А на шестом-то все на выводе. Любой пришел, вам 50. И не надо полностью стол закрывать. Получили деньги, поставьте на вывод. Следующий пришел, вы опять получили. Опять ставьте на вывод. И таким образом вы на шестом столе зарабатываете 150 тысяч рублей. Это только за один круг. А если вы сюда клон ставите, а под клоном опять 3 пустых места. А у вас ведь идут клоны с третьего во второй, с пятого в третий. И у вас доходы здесь реально без ограничений. А самое главное, что развивает первую линию, и развивают ваши партнеры свою первую линию, у вас доходы, они просто растут. Вы здесь реально получаете не только за свою проделанную работу, но вы получаете и за второй уровень людей, которые работают, и за третий уровень людей, которые работают в вашей структуре. Один сегодня сделал движение во втором столе, вам упало тысяча. Кто-то сделал движение, представляете, в третьем столе, вам тоже упало тысяча. Кто-то сделал у вас движение в четвертом столе, вам 2500 рублей. А кто-либо сработал в пятом, вам упало 3000 рублей. Даже в шестом столе, вот пришло к вам три человека, ваш партнер получает 50, а вам начислится. 3000 рублей на баланс для вывода. Здесь доходы, они реально вообще везде, в каждом столе. И главное, что и вы работаете, помогая своим партнерам, тоже получаете за это денежные вознаграждения. Вы реально здесь работаете с 3 уровня людьми. Вы, в принципе, и знаете это только свою первую линию и людей, своих партнеров, то есть до третьего уровня в глубину. И самое главное, что вы все дружно здесь работаете, помогаете друг другу и все зарабатываете. Активно работаете? Много зарабатывайте. Не активно работаете? Все равно заработаете. Поэтому разберитесь в этом маркетинге. Если только вдруг возникают какие-либо вопросы, не стесняйтесь звонить мне в личку, я буду рада ответить на все ваши вопросы. Всем вам я хочу пожелать удачи, здоровья, терпения, надежных партнеров и всех-всех вам благ. Звоните, я жду ваших звонков.